Песня называется, удивительно, «Гиперборейские скифы». Это тоже воинский цикл. Да. Слава бы не забыть. Сказки, легенды и мифы Знали о нас наперед. Гиперборейские скифы Русский, библейский народ, Нами прославлена троя, непобежденная рать. Мы, пол Европы от строя, Север ушли покорять. Мы, пол Европы от строя, Север ушли покорять. Находимых в болотах, в тундре, тайге и в степях Дух наш не жил без полета и без оплота в церквях Благополучно не жили в мире нерусских систем Золотоносной жили Вере обязаны всем золотоносной жире, вере обязаны всем. Богатыри крестоносцы, избранный Богом народ, знаем, что с нами схлестнется, сына погибели сброд. Прочь люциферовой грифы Наша восходит звезда Гиперборейские скифы Мы за Христа до да креста Гиперборейские скифы Мы за Христа до да креста Сказки, легенды и мифы Сказки